Алексей спрашивает, уважаемый Михаил Лайтман, мир сошел с ума. Как не допустить Третью мировую войну? Ведь она будет атомной. Да, конечно. Я не думаю, что государство сдержится. Да? Я не думаю. Потому что здесь они начинают обращаться друг к другу на «ты». Да, вот именно, точно. Вот. Они просто «а «ты» кто такой ну, а кто ты, да знай свое место и так далее то есть переходят не к людям в общем то не к руководителям государств а как будто государство это личность и здесь поэтому я боитесь что может вылиться? Боюсь, что может быть да что может быть действительно не то что не выдержит нервы я вижу насколько все таки один человек может командовать и указать свою волю, свое решение, и все перед ним лягут и выполнят. Этого в современном мире быть не может. Не должно? Нет. Не погрешим только Бог. То есть для того, чтобы добраться до кнопки, нужно, нужно пройти огромное количество заборов внутренних да. и внешних? Да. да. Она не может быть просто в чемодане. Она не может быть во власти одного человека, одного пальца, который что-то нажимает, что-то делает. Это должно быть одновременное решение и одновременное нажатие в разных местах, может быть, нескольких э, пусковых кнопок. Это обязано быть осознанным решением множества. Понятно. Ну, а у ведь... вас есть ощущение, что это приближается, да, такая... Третья ну, мировая. вообще кабала не отрицает. Мы же знаем, Балин пишет. Да, да. Великий каббалист Балласулам написал, что, возможно, третья и даже четвертая атомные да. войны. Так что... И он дальше пишет, для того, чтобы человечество пришло к тому, к что К исправлению, к полному исправлению, чтобы оно убедилось, что на пути к э, полному исправлению его можно остановить. Но человечество должно преодолеть себя и подняться выше своего эгоизма, чтобы вот этот эгоизм был перед ним как самый главный его враг. Не американцы против русских и так далее, а именно... Мой внутренний враг, да? да. Эгоизм. Да. Только с ним может быть война. На уничтожение такое, да? Ну, это называется уничтожение, да. Намерение ради себя. Должно быть уничтожено. Вот оно должно быть уничтожено.